Mm-hmm. Всем привет, вы на канале Стройгарант Анапова. Сегодня у нас очередной отзыв. Хорошие, приятные люди взяли у нас дома где-то полгода, да, уже? Да. Ну, давайте познакомимся. Вот Александр. Константин. Мария. Что поспособствовало переезду?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 Ну, да, да. отдыхали, наверное, до этого в Анапе, то есть, в принципе, да. знакомы с Анапой, да? да. Мы ездили присматривать сюда дома? Ну чтобы да, 14, да, давно уже э, искали дома, похоже, где-то с 2014 -го года присматривались, даже экопоселение рассматривает, возможность размещения, но, ввиду того, что мы очень сильно привязаны к электричеству, поэтому мы не можем ну, выбрать да. экопоселение. Не жалеете?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 Торты очень вкусные, верю, и как-нибудь закажу.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 ну, нестандартный не да. подход у нас чат нам нужно было как раз окраина станицы с большим участком с, с прекрасными видами а, и вот такой участок мы нашли только в строй город у да. вас какой проект 110 из соток сколько десять да. 10, -10, да? 10, 10 сколько вышел дом под ключ с участком 4 900 с отделкой совсем. Да, с отделкой, это самое главное. Это прям это барзам на душу, потому что я боялась, что если мы начнем строить сами и делать да, регул, мы друг друга. Все. Ну да. Да ладно, бесконечность. Главное остаться в браке, сохранить семью. Не, ну здесь отделка мне прям вот, прям легло. То есть я вот не люблю. А вы сами выбирали перебью или. Нет, это было уже готовы полностью, да? И вам.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 в период послаблений коронавируса, карантинных мероприятий. Вот, в этот период подобрал участок, внес первый износ, первую часть, там полтора миллиона, по-моему, мы заплатили. И договорились о том, что да, в течение там до 31 августа мы должны были <существует> проплатить оставшуюся часть. Но это вот так, уважаемые подписчики, около 90%.